Смотрите, пацаны, оказывается, это был не просто атрибут, вот он там вынимается так, Ну, положил а сейчас смотрите домоклов меч ну, берешь в руки и пошел блять фашистов колось блять ну смотрите да блять это легендарная блять этот болт тоже убирается и блять, а можно не убирать блять Тут да дырц, нахуй, назад, блядь. Сука, блядь, фрицы боялись, блядь, этого. Ну, блядь, кривостек, блядь, тут все, что хочешь, б. Пиздец, блядь. Сверкающая сталь победы. Боялись они, блядь. Это так дополнение. Красота. Иди сюда, Гитлер, блядь.